Ну что друзья мои купил машинку на этой цели пришлось ехать аж в Кингесеп. это примерно 130 км от питера ползу медленно потому что у машины нет тормозов чтобы остановиться надо 50 раз качнуть 50 я привираю но как бы несколько раз качнуть и не всегда уверен что мне хватит дистанции на следующий день резко похолодало я сам не решился лезть в неизвестные мне тормоза и обратился к специалистам по тормозным системам. Они удивились ручнику в переднем суппорте и улучшили, по их мнению, конструкцию, выкинув механизм ручника и поставив обычные поршни-стаканы. Что очень неудобно, так как у машины коробка механика и оставить прогреваться машину с заведенным двигателем стало невозможно. Подъехал к гаражу, хотел проехать пару метров Чтобы была возможность выгрузить всякое добро Мой гараж белый И вдруг обнаружил, что передачи не втыкаются Сейчас посвящу Оборвало трос, который вот он, он идет. Видно его? Вот все, что вот оттуда выходит Трос оборван Так что надо теперь Что я могу сделать? Надо заказать трос этот если он есть, еще на эти машины. Это трос, который втыкает передачу. Ну, в общем, вскрыл я серединную часть, выяснилось, что вот эта коробочка, видно, крепится изнутри, так что надо ехать на яму, сдергивать эту коробку, наверное, снизу. Сейчас попытаюсь поднять, залезть под машину. выкрутить, надо выкрутить вот этот вот, вот этот, видно? так, собирался. вот этот вот гофру, который держит этот хомут, отсоединить глушитель уронит. и уронить, там есть термоэкран который тоже надо снять тогда мы сможем подлезть поближе ну, в общем, дело было так выкрутил я отсоединил я вот здесь вот хомут один Отсоединил второй хомут. Вот этот вот, который держал банку с... Не знаю, есть ли там еще катализатор. Раскрутил термоэкран. Вот он лежит на глушителе. Отсоединил глушитель. Отсоединил глушитель вот там сзади. Снял его и обнаружил, что эта конструкция крепится не снизу сверху. Возвращаемся в салон. С чего мы начинаем? <клыш> Ах, плохо, когда голова тугая. Действительно, можно было снять вот эту штучку, но я сначала подумал, что это вкручено она снизу, полты вкручены А это просто здесь стоит вот такая херня, которая называлась раньше мультилок. Защита от угона. Видать, машина когда-то покупалась в кредит, и... Не давали страховку, пока вот эту штуку не поставишь. Печаль. Ладно, сейчас сдернем вот эту вот консоль. И попытаемся все разобрать. Заодно снимем трассы ручника. Трассы дал прежний хозяин. Пытаемся их засунуть, протянуть туда. Со временем можно будет что-то сделать. Ручник восстановить, например. Как это снять? Какие есть идеи? Пока есть старый советский метод, попытаться вырубить это зубилом. Так упереть сюда, понемножку, понемножку ударами повыкручивать все четыре. Но если два, у этих двоих еще более-менее есть доступ, вот как с этим помочь, это тоже попытаемся. Давай будем пробовать. Кто не пробует, тот не ездит на исправном ситроении. Ну, в общем, здесь я зубилом смог выкрутить. Здесь пришлось надрезать болгаркой. Тонким диском я подлез вот так вот, надрезал. Сейчас я попытаюсь выкрутить. Не идут Посты, но я снял эту рамку, которая должна была фиксироваться этими круглыми штукенциями. Сейчас снимем. Я, наверное, выкину этот мутелок за ненадобностью. Все равно я им никогда не пользуюсь. Это жутко неудобная конструкция. Вот. Вот отсюда видно, что вся конструкция там ржавая вообще. Что... Понятное дело, что все это туго. Передачи ходили туго. Я их, конечно, смазывать пытался. Я не допекал вырвать эту резиновый чехол этот, который все закрывает. Установщики мультилока, конечно, варвары. Дырку сделать. Ну, Чем-нибудь ее заклеим. Сейчас я развальцую вот эту штуку и вытащим днище снизу попытаемся снять поменять конструкцию. Ага, Тут металл такой кандовый. Я не знаю, это скорее всего они сверлили дырку, и этот мусор здесь остался, пылесосом они не вычислили. Судя по всему, второй трос меняли, он свежий совсем. Ну, надо их все смазать между собой. Ну, готово. Та штучка внутри ходит довольно туго, второй рабочий трос. И ходит этот кутуга за счет того, что внутри там ну, не хватает смазки. Если так вот я здесь смажу, я смажу только вот эти вот кусочки. Есть идея. Идею, придумал не я, я стырил ее. Берем бутылку, вот я ее надрезал, сделал мне дырочку, чтобы подвесить. Вот так одеваем, здесь заматываем скотчем. Подвешиваем и сюда наливаем масло. На какое-то время она по максимуму протечет вниз туда. Я оставлю на ночь. Утром пойду, здесь будет, наверняка здесь будет лужа такая. Вот такая идея смазать трос. Таким образом я продлил жизнь тросу. Солнце. Пока еще сухо, посмотрим, что будет через пару дней. Также я снял направляющую ручника, которая идет, как известно, на передний тормоз на этой машине. Идея состоит в том, чтобы нагреть ее. Здесь еще самый неудачный вариант, изгиб 90 градусов. Зачем так делать? Это вообще просто. Ну ладно. Нагреть, попытаемся внутренности расплавить. Там внутри идет оплетка. И попытаемся вытащить. Ну что, момент истины. Протекла или нет? Да протекла не скажу что сильно много протекло скорее больше протекло через поверху ну, сейчас проверим не масло есть масло есть двигается она конечно мягче сразу видно так что вот рецепт и она ушла немножко купил в метизах Медную трубку со скидкой 929 3 метра. Трубка должна быть на 12 мм. Желательно отожженная, чтобы ее можно было как-то гнуть и, и не бояться, что она сломается. Все, сейчас попробуем из нее сделать эту штуку, которая идет на трубку. Oh, wait. Wow. прикрутил вот эту штуку прикрутил вот эту штуку крепит вот так вот идет трос заходит и цепляет вставляет ну, он сейчас немного болтается из-за того что не вставлено в салоне возьмем вот такой ключ еще на 13 так это закручиваем Хватилось. Будет даже что-то там тянуть. Сейчас займемся другой стороной. Получил оригинальный трос. Выглядит он вот так вот. Сейчас я его вытащу. Ну, как видно, здесь вот эта штучка вылезла из троса, и поэтому, собственно, он и порвался. Туда начала забиваться грязь. Здесь она должна быть зафиксирована. Ну, это мое такое предположение, не претендующее на есть. кажется вот эта штучка отщелкивается, вот ее фиксатор. Я так выдернул. хотя хреново для чего она нужна? Вообще она нужна для того, чтобы все вот эти вот компенсаторы. Иногда ты же перетягиваешь, то есть, если дурью, дергаешь, чтобы не отрывался трос. Так что, ну, в данной ситуации он взведенный. Так, в остальном это то же самое, абсолютно та же резинка, то же самое здесь. Этой зимой редкий день, когда вываливает снег Сегодня он вывалил Ну что, сейчас почистим и продолжим сборку Я собрал все снаружи, все колеса перебрал Уже подвел, разработал ручник, точнее флажок ручника Механизма там нет, все равно ну, Теперь задача собрать салон Чтобы в салоне нормально ездил Сегодня уже машина должна поехать Иначе консоль не лезет. Сейчас она сама опускается. Машина живая. Все? Сейчас вторую сторону запустим. Лайфхак. Мне надо прикрутить глубоко внутри. Гайка падает. Я ее одеваю. Она падает. Идеальный вариант, конечно, примагнитить это все дело. Но у нас есть более колхозный способ. Просто примотать ее скотчем. Скотча много не надо мотать. Достаточно вот чуть-чуть, чтобы ее Все, кайка не падает.